Привет, друзья! С вами Олег Факеев, и я продолжаю цикл видео «Что привести из...» В этот раз я нахожусь в Казахстане, это северо-восточный Казахстан, город Усть-Каменогорск, или Эскамен. Ну, я надеюсь, что я правильно произнес по местным, как он называется. А вот такой вид на реку Ульба из гостиничного номера. Повезло, вот парадный вход в гостиницу. Ну, собственно говоря, я не об этом. Наверное, вам интересно показать номер, но у меня есть такой бардачок, я уже собираюсь и через некоторое время буду уезжать, поэтому просто расскажу, что я привез. Что же привезти из Казахстана? Я, как всегда, поехал неподготовленный, потому что ехал в командировку и думал, разберусь на месте. А оказалось, что Казахстан, -то он собственно, гигантский, большой, и даже отличается там, вот, в Усть-Каменогорске, даже магнитики северо-восточный Казахстан. Я сделал предположение, что из разных частей Казахстана можно привезти что-то свое. Город этот не туристический, город рабочий, здесь расположены предприятия, Касцинка, горнодобывающие, но тем не менее здесь можно найти что-то интересное, и я сейчас расскажу, что же я по факту привез. Ну, во-первых, мне порекомендовали казахский коньяк, сказали, что нормально. Значит, такая бутылка стоит 2400 денег, что в переводе на наши примерно... Так что вы считали, тысяча их денег, это 180 рублей вот, по текущему курсу. 5,54, 5,6, 5,7, по-разному. 5,54 Тинькофф не меняет без безнал, а 5,6 и 5,7 сегодня и в обменниках. Сказали, компании Бахус, 5 звезд. Короче говоря, можно этот коньячок брать. Вот я взял бутылку на пробу. Значит, получается, она стоит 2,400, ну, прикидываем, 180, 180, и еще примерно половина от 180. Так, понятное дело. Дальше. Дальше, ну, конечно, я не мог не взять чак-чак, я его, в принципе, люблю, его полно в Казани, но грех не попробовать казахский. В общем, стоит такая штука примерно 500 денег, это значит, ну, около 100 рублей там. Ну, так, примерно 100 рублей. Казахская шоколадка. Меня уже друг угощал в России шоколадка этой, блин, нормальная вкусная шоколадка, цена ее примерно 300 чем-то тенге, кстати говоря, хороший. Хороший шоколад. Что-то я там говорю про него так неуверенно. И я такую шоколадку в России уже съела. Естественно, хотел я взять местной конской колбасы. Но так получилось, что магазинчик, который был рядом с домом, там э -э, с этой колбасой проблем была. И все разобрали, сказали, привезут сегодня, но поздно. Привезут поздно. И, в общем, думал-думал, что делать. Мне порекомендовали, возьмите вот конину. Блин, классно. Вяленая конина. 600 грамм, 600 грамм за 2000 их денег, 4000 килограмм, это меньше 1000 рублей килограмм получается, что ли. Что-то с математикой у меня сегодня плохо, я попробую в комментариях написать, сколько это все на самом деле будет стоить. Ну и пока я смотрел на конину, то я обратил внимание еще на копченый или вяленая утка с жирком. Просто потрясающий запах, тоже местное производство. Ну, я слаб до всякой дичи, вот такой именно ну, утка, гусь, поэтому я взял, взял. Ну, это все еда-еда. Надо было что-то материальное. Здесь есть... Теплые шерстяные носки монгольские. но ну, они не только в Казахстане продаются, но Казахстан непосредственно с Монголией граничит, поэтому здесь их много. В Иркутске я знаю, что тоже продаются вот эти монгольские носки. Они есть из верблюда, такие пожестче, а есть шерстью яко. они помягче. Цена вопроса – это вот где-то ну, 200 рублей примерно, 180-190 рублей, наверное, вот так вот, 190-200 рублей примерно взял, взял себе, взял так на подарочки, такие носочки, но их можно и в Москве, и в Питере встретить, есть магазины, в которых привозят, ну, так там дороже будет, рублей 300-500. Ну, и вот мечта, такая была у меня, такие домашние тапки, шестяные, войлочные, иметь, и вот намерил я себе по... тысяч денег, это примерно 1200 рублей, ну, наверное, для домашек это как бы... Может, и не дешево, но если учесть, что здесь натуральный волок, прошитый, ну, точно такая кручная работа, и замшево-основание кожное, которое плохо будет протираться, то есть будет устойчиво, то в целом это, мне кажется, очень хорошая штука. Вот что я привез из Усть-Каменогорска, северо-восточного Казахстана. Если кто-то знает, что здесь еще хорошего есть, напишите в комментариях, я буду благодарен, потому что надеюсь, что еще раз сюда приеду поработать. Удачи вам, всего хорошего. С вами был Олег.